Юля, привет. Привет. Меня хорошо слышно? Очень, И видно. А, друзья, всем привет, кто подключается, пока потихоньку начну рассказывать, что нас с вами сегодня ждет. А, наш замечательный эксперт это Юлия Кичигина. А, я думаю, что, наверное, лучше тебе рассказать о том, кто ты, а, как давно ты уже визажист такого уровня. Почему другому Ну, во-первых, мы знакомы со многими по ламбре. Я думаю, что многие меня видели. Уже не один мастер-класс я делала. И в рамках бизнес-форума, и по городам. Я была очень по многих городах и вела школы по макияжу. Я добралась даже до Урала. Ну и Воронеж, конечно, наш здесь. Я не знаю, если здесь Урал присутствует, Жанна обещала. Привет Уралу! И если рассказать, с чего я начала вообще свой путь в макияже, может быть, я сейчас кого-то вдохновлю, и кто-то сегодняшнего дня изменит свою жизнь, потому что когда-то точно так же на десятилетие компании в Польше, когда была презентация нашей линейки «Мадам Ламбре», я думаю, многие ее застали. И здесь есть любители этой марки. Большое количество теней. Это было счастье для визажиста. Вот. И нам там предложили uh, пройти курс у Веры Бытко. Тогда мне сделали первый макияж в рамках этого фестиваля. И я решила, что, конечно, надо этой возможностью воспользоваться. И то есть первый мой мастер-класс, мое обучение, моя школа была в рамках Ламбре. И... Я никогда не останавливаюсь на достигнутом. Я поняла, что для меня это мало. Я хочу развиваться больше. И дальше я поехала в школу в Питер. Пройти базовую школу профессиональную. Чтобы можно было понять, какой уровень нашей косметики. Чтобы можно было использовать профессиональную нашу. И вот мое коронное слово... Я всегда говорю, что я работаю на французской косметике, на профессиональной. Это две школы отелей Make Forever, про которые мы чуть попозже поговорим, и непрофессиональная косметика Ламбре. Я очень удачно их сочетаю и обожаю макияж, исполненные а, только на косметике Ламбре. Сегодня на мне только косметика Ламбре, да, и мы сегодня будем... Косметика Ламбре. Тоже только косметика Ламбре, да. И сегодня мы будем максимально пользоваться только ей и делать дневной макияж в стиле нюд, вот и можно сказать из трех средств. Да, друзья, поэтому запасайтесь сейчас своей косметикой, кисточкой пододвигайте ее. Иже скоро мы начинаем а, в прямом эфире делать с помощью Юли мне макияж. Ну, так, я история, да. Да, если есть тебе что сказать, то конечно, да. Но пока наши присоединяются гости, да, поэтому я могу рассказать немножечко дальше, да, с чего начались курсы. Ты, кстати, Настя, немножко прерываешься, что-то есть, не совсем слышен голос, немножко. И вот на базе Мадам Ламбре у нас были сделаны курсы по обучению косметики. Я а -а -а. отучилась на спикера. И мы стали тоже разъезжать по городам, чтобы рассказать о качестве этой косметики, и нам нужен был сертификат, чтобы ее продавать. Я поняла, что это неинтересно просто слушать, что надо обязательно попробовать дать человеку. И вот когда я разделила и придумала курс тогда сам себе визажист очень давно, и стала пробовать и делать макияж, чтобы клиенты повторяли, тогда продажи сразу увеличились, этой серии. И вот как раз вот этот опыт не просто рассказов о нанесении продажи, они очень хорошо сочетаются и увеличивают наши объемы в продажах. И после этого, когда мои ученики видели результат, попросили школу, уже более профессионально. Вот отсюда в рамках Ламбре начала началась школа профессионального макияжа. Очень много, я рада, у меня в Воронеже работает, очень много девочек, которые занимаются именно профессиональным макияжем и продвигают нашу линейку. И в кругу наших известных визажистов моего города очень много поклонников, знаменитых визажистов в нашем городе, которые используют нашу косметику и очень любят ее на каждый день и профессионально. Отлично, значит, мы еще раз убеждаемся в профессионализме и высоком качестве продукции компании Ламбре. Я думаю, что мы, в принципе, потихоньку можем начинать. Я подготовила все. Еще, на самом Но деле... К нам еще присоединяются понемножку. Я думаю, может быть, мы немножко еще поговорим. Обидно, что не все начнут сразу, потому что, да, сейчас погода такая классная. Юль, на самом деле, еще нам удалось немного поговорить с тобой, пообщаться до эфира, и очень сильно чувствуется то, как ты кайфуешь, как тот... Тебе нравится твоя работа и то, чем ты занимаешься. Скажи, пожалуйста, что больше всего приносит тебе удовольствие твоя твоей работы? Результат, конечно. Красивые лица. Самое главное, что я когда вижу красивые довольные лица своих клиентов, когда они преображаются, и главное получают удовольствие от макияжа, от самого процесса, потому что до этого им казалось все намного труднее, все сложнее. И когда они видят свое отражение в зеркале, говорят, как классно, что мы вас нашли, и мне нравится, что комплименты в нашу сторону, что, говорят, это первая компания, за которой, говорят, мы бегаем, а не она за нами. То есть им нравится получать от нас знания, нравится наше качество, и вот от этого получаешь больше всего удовлетворения. И вот я немножечко историю дальше продолжу свою, что я изменила мнение тоже. Я вообще в рамках обучения придумала с помощью мамы своей себе девиз, что предела совершенства нет, и я все время совершенствуюсь. И в нашей профессии нельзя стоять на месте. У меня каждый день, каждый год там по три, по четыре мастер-класса я стала сама организовывать, обучать. На базе Ламбре создала... Студию, то есть у нас в офисе есть профессиональная студия, где собираются профессиональные визажисты, приезжают профессиональные визажисты из других городов, даже вот последний визажист был из Минска, из Белоруссии и обучал наших, наших визажистов, то есть это так называемое повышение квалификации. Да, и многие из них обращают внимание, вот мой учитель Людмила Тараканова, она вообще завидовала, что у нас есть мадам ламбре карандашики, говорит, у вас таких, такие есть оттенки, у нас нет, и она была поклонницей, многие покупали. Это про качество, что даже такого уровня визажисты оценивают нашу косметику. И вот я себе загадала в рамках очередного обучения в ламбре, что я хочу попасть в Париж. И как раз в 2014 году я съездила... Почему я визажист международного уровня? Потому что я прошла обучение в школе ателье, откуда я привезла большую косметичку себе и удачно сравниваю эту косметику с нашей и совмещаю. И после этого как влюбиться в Париж и умереть у меня не произошло, поэтому я загадала себе второй раз вернуться в Париж. Да, И вот этой осенью я успела посетить неделю моды в Париже и поработала там визажистом. Вот после этого у меня очень сильно изменилось отношение, и я думала, что я до этого, наверное, что-то сама придумываю, изобретаю, упрощаю макияжи. Оказывается, француженки тоже упрощают макияжи, и когда на неделе моды у нас оказалось на столе, всего лишь там одна палитра, у нас было 10 визажистов, у нас была одна палитра теней, несколько палитр хайлайтеров, корректоров, вот так чуть-чуть помадок и, блеск, и какие-то блески для губ. И мы говорим, это все, 20 моделей, плюс еще модельеры, всех накрасим. Говорят, да, что вам еще надо, красить столько хайлайтеров, столько корректоров, Говорит, пожалуйста, поэтому я думаю, и... Что я не изобретаю велосипед, и что француженки тоже используют хайлайтеры, корректоры, сухие бронзаторы на глаза. Это действительно так. И вот сегодня мы пройдем этот мастер класс У нас будет в стиле нет и в стиле Парижанок, скажем так, макияж немножечко. Макияж. Думаю, что можно даже приступать, да, уже как. Да, я думаю, что да. В принципе, у нас прошло 10 минут от начала, поэтому Юля команда, я полностью без макияжа, у меня ничего нет поэтому команду мной. У меня все а. под рукой, все, что могло быть, у меня все под рукой. Но единственное, что мы с Настей договорились, что она подготовит свою кожу. Но я немножечко расскажу, да? Я ее в процессе сейчас. В процессе, ага. Да. А, ну вот мы сейчас э, возьмем любой тоник, допустим, я взяла из серии э, тоник у нас Пуртерапия, называется для снятия макияжа, можно его использовать, но также мой сегодня глаз левая отчасти плачет, <свят> что я встречусь хотя бы онлайн с моими любимыми девчонками из других городов. Я да. обгорела на солнце, поэтому у меня... Да, и... немножко краснота. Нам поможет в этом наш вот такой вот тоже корректор зеленого цвета. Но, к сожалению, к сожалению... сожалению, он... уме... да. Она в деревне находится. Поэтому я просто вам советую, если у вас есть краснота на лице, значит, что мы сначала делаем? Наблюдайте за эфирами нашей Марии. Она очень грамотно подбирает уход. Поэтому для каждой кожи индивидуально но самое главное, сначала вы должны, даже если у вас нет макияжа, вы все равно должны тоником протереть лицо, как бы снять. Можете мицеллярку использовать, но мицеллярку надо обязательно снимать, особенно в летний период, потому что тональный крем может потечь на мицеллярке. Поэтому надо обязательно увлажнить тоником лицо, подготовить его. И еще хочется немножечко сказать, как раз к нам люди присоединяются, что... Вообще уход за лицом, макияжи – это очень главный этап, что мы Художники, мы можем закрасить как бы лицо, да, как наши говорят известные визажисты, но исправить качество лица мы не сможем никогда. Поэтому вы должны подготовить его. И хотя бы один раз в неделю надо использовать какой-нибудь пилинг. Вот, допустим, в нашей серии АХА с кислотами, чтобы отшелушить частички роговевшие. Потому что, к сожалению, тональный крем их только подчеркивает. И мы не сможем это спрятать. Кисточкой только их поднимет. Поэтому... Мы используем пилинг раз или два-три раза в неделю. Затем мы, значит, увлажняем лицо тоником, как я сказала, и подготавливаемся даже с помощью увлажняющего крема, или вот я очень люблю монинг, да, сыворотка, она служит и как увлажняющая э, сыворотка, и как база под макияж. То есть ее надо вообще горошенку, Настя у нас увлажнила, да, лицо? Да. Да. Теперь мы приступаем к тональному крему. Что тональный крем служит основой макияжа, базой да, на которой мы уже накладываем все остальное. Так вот, от цвета кожи зависит тоже все, скажем так. И как добиться хорошего цвета кожи, правильно. Но, во-первых, надо подобрать грамотный тональный крем, да? Если вы холодного оттенка, то вам нужно выбрать более холодные оттенки. Ну, я сейчас назову. Кто знает и знаком с маркой Ламбре, хорошо. То это холодные оттенки в матирующей серии. Это номер три и двоечка. Она более натуральная и светлая. А троечка немножко с розовинкой, единичка подходит для более натуральных. И в серии 35+, плюс для холодных оттенков это единичка, а для натуральных, наоборот, тройка. Вот у Насти у нас сейчас матирующая серия номер три, да? Okay. Да, номер три. Да, номер три, потому что вы видите, она у нас светлая девочка и немножечко с розовинкой щечки. Но вот я вам сказала, что можно перед тем, как нанести тоннельный крем, можно нейтрализовать зеленым корректором, потому что по цветовому кругу зеленый цвет является нейтрализатором для красноты. Мы просто берем и наносим или локально, или вот на такие места покраснения, как щечки, носик или подбородок. Затем мы берем... Подсвечивал, не да. <свеч> Ты еще красную футболку надела, чтобы подсветить свою Так, И вот у нас есть волшебное слово, волшебная база, Илюми, которая содержит в себе микрочастички. И вы знаете, вот сейчас мы как раз поговорим про нее, и сделаю на нее большой акцент, потому что многие очень боятся ее использовать, так как у нас остался номер один, а номер один имеет золотистый оттенок. Я на самом деле его обожаю, потому что золотистый оттенок ближе к пигментации, и он имеет теплый оттенок, то есть и очень легко перекрывает пигмент. Если мы кладем холодный оттенок, розовый, да, базы, то наш пигмент выглядит грязным наоборот, поэтому золото, наоборот, хорошо скрывает и подсвечивает. Но вот последний раз, как раз, когда я была в Париже и мы посещали мастер-класс школы макияв фаррер. Я приобрела последний тональный крем. Я просто смело сравниваю, то есть потому что мы, чтобы быть в последних тенденциях моды, сейчас очень модно сияющее лицо, но только не большими крупными блесками, а слегка, чтобы был такой легкий перламутр, и можно чтобы лицо было влажное, как будто вы только что вышли из спортзала, и не так, что у вас течет градом, да, слегка влажное такое э, здоровое да, лицо. В спортзале. Не перетрудились, как будто в спортзале. Да, да, слегка тогда легкой усталости. Вот. и пересушенное лицо выглядит старым как раз. И последний тональный крем, соответственно, нам сказали, мы создали по последним технологиям и соответствует пяти пунктам. И вот один из пунктов был, что сияние изнутри, получается, от этого, от этого тонального крема. Как бы перламутра не видно снаружи, но есть сияние изнутри. Вот в нашей коллекции, к сожалению, он очень быстро ушел, был крем бриллиант. Он тоже создавал этот эффект. И у меня очень много клиентов было, я чуть ли не потеряла их. И я нашла такой выход. Я эту базу смешиваю с тональным кремом пополам и наношу на лицо. И так я вернула своих клиентов. Получается, что я создаю вот это сияние изнутри. Можно что... в разные пропорции. Вот ты сейчас берешь тональный крем прямо на руку. Рука – это палитра для визажистов. Выдавливаешь вот как раз одна доза на лицо. Ну, приблизительно, да, небольшая. И точно столько же немножко ты выдавливаешь базы. Можно сделать не один к одному, а чуть меньше. Можно сделать две части тонального крема и одну часть базы. И тогда у тебя будет сияние чуть поменьше. Что ты этим добиваешься? Во-первых, тональный крем, соединяясь с базой, становится более устойчивым, потому что база имеет свойство устойчивости. Второе. Ты немножечко разбавляешь тональный крем. Я, например, летом люблю, чтобы тональный крем выглядел более прозрачным. Я не люблю маску на лице, плюс нюд, он не подразумевает, чтобы все замечали, что у вас есть тон на лице. Вообще, что такое нюд? Вот ты сейчас берешь кисточку, можно, счастливые обладатели, мадам Ламбре, это вот такая кисточка, ею наносить тональный крем. Также у нас есть бьюти-блендеры, можно ими тоже пользоваться. Да, Настя понемножечку начинает. Хорошо начинать все равно, откуда вы начинаете, но мне вот удобно начинать вот с середины, с столба и двигаться по массажным линиям к вискам от лба, да? Соответственно, носик наносим, подбородок. И от подбородка мы тоже двигаемся по нижней линии к мочке уха. Соответственно, от уголков губ мы двигаемся к середине уха и открыли в носа двигаемся к верхней точке уха, чтобы мы не растянули свою кожу. И пока Настя наносит тональный крем себе, я немножечко расскажу. Что чем отличается 35 тон от матирующей, то что он более пигментированный, он более плотный. И вот я вообще поклонница 35 плюс тонального крема. Но это совершенно, если кто не знает, не обозначает возраст, потому что просто у него более другие свойства, он более плотный, он, у него хорошая укрытие, то есть он хорошо прикрывает пигментные пятна обладает немножко лифтинг-эффектом. И за счет этого он сужает поры. Поэтому я молодым девочкам на выпускные вечера, которые там 9 класс, тоже смело использую 35+, тональный крем, потому что он хорошо прикрывает их прыщечки, сужает поры, и тем самым лицо не становится более ровным. Так, вот Настя наносит на лицо, да, и надо не забывать тоже на область подбородка и на шею опуститься, потому что, чтобы у нас не было эффекта маски, так как э, сейчас еще прямые солнечные лица, э, лучи попадают на лицо, и лицо наше загорает, вот у нас она покраснела, да? И, соответственно, цвет лица будет немножечко отличаться от кожи, поэтому мы опускаемся. Я сейчас еще покажу, как можно удлинить вашу шею. Поэтому нужно подготовить идеально одинаково лицо и шею. Если у вас декольте, можно точно так же и обжог спрятать тональным кремом и по зоне декольте. Так, когда мы использовали наш хайлайтер, добавили да, в тональный крем равномерно нанесли. Еще такой момент, что наш тональный крем не профессиональный, поэтому он не портит кожу под глазами, его можно использовать в качестве корректора. Поэтому можем близко подойти по нижнему веку, да, к краю к контуру глаз, поближе, ага. чтобы убрать синячки. Да. Но я вам скажу: единственный такой нюанс что если у вас Проблема прям более синие круги под глазами, то тональный крем сам не справится, надо уже выбирать средства корректирующие более оранжевого и персикового оттенка, потому что это по цветовому кругу. Если будет интересно, мы потом в следующих темах как-нибудь да, углубимся, а сейчас мы быстренько делаем нюд-макияж. Вот. И остатки на кисточке, мы тоже остатками именно сам тональный крем наносить не надо, проходимся по верхнему веку глаза, да, чтобы распределить собственный жир, который в складочке собирается, чтобы выровнять поверхность и как бы прогрунтовать, чтобы наш хайлайтер хорошо прилип к верхнему веку, чтобы он не осыпался. Все, теперь лицо у нас подготовлено и теперь мы начинаем готовиться к контуру лица, да, то есть нам надо вот модно вот этот контуринг, слова, да, скулу мы очень любим выделять, что нам для этого нужно. Но, ну, во-первых, прежде чем приступить к этому процессу, надо выучить одно правило такое, и чтобы его запомнить, я придумала такое классное сравнение с черным и белым платьем. Вот что черное платье у нас делает? Подчеркивает фигуру. Да, и уменьшает самое главное. Правильно, скрадывает, да, все нюансы. А белое платье о, нет? нет Да, уполнит. И если мы еще возьмем белый такой с люриксом то будем еще полнее казаться, правильно? И вот прикладываем это на декоративную косметику. То есть если нам надо что-то убрать, второй подбородок или щечки, нам надо взять темное средство и матовое, корректирующее. Если нам надо наоборот увеличить, допустим, наши глаза или подчеркнуть здесь, скулу выдвигнуть выдвинуть, да, то надо взять светлое средство и с сиянием, то есть хайлайтер нам подойдет. Так, поэтому мы возьмем два таких средства, корректирующих, то есть это будет вот а, средство номер два, корректор сухой, да, вот он есть у нас. и будет средство номер один, это хайлайтер. Настя тоже справится, у нее там есть. Что нам нужно будет еще в процессе, может, пока, чтобы вы присоединились, еще у нас есть палитре такой бронзатор. Его называют бронзером еще, но вообще визажисты называют бронзатором. Он такой ржеватого оттенка, в нем очень красивый мелкий шеймер. Я вам скажу, что в профессиональной линейке такие средства стоят в три раза дороже. Реально. У меня визажисты оценивают их. Они настолько... Приятные на ощупь, вот взять хайлайтер. И если подушечки ему вот так попробовать, ты его не чувствуешь. Он не осыпается, то есть мелкий шиммер содержится и красиво переливается. Это не выглядит вульгарно, вот именно добавляет сияние нам на коже. Значит, что мы сейчас берем? И еще вот про платье, еще мы добавим полосочку. Если мы берем вертикальную полоску, то она что у нас? Сужает. Стройнее, да, сужает, а если мы возьмем горизонтальную полоску, то она, она нас расширяет вполне. Поэтому, если мы будем стремиться к результату сузить лицо, то мы линии корректирующие будем максимально вертикально вверх поднимать. Если на, у нас узкое лицо и нам надо расширить лицо, то мы будем стараться горизонтальным линиям, более прямым, чтобы расширить коррекцию. Итак, для начала, что мы берем? Мы берем... Идеальное лицо овальное, но вообще в жизни овальных лиц я не встречалась, все равно они какие-то смешные. Допустим, идеальный овал внизу и не очень овал вверху, да, по росту волос он более прямоугольный. Поэтому мы в наше лицо вписываем овал и все, что лишнее, мы затемняем вот этим нашим темным корректором. Я скажу вам огромный плюс да, этому корректору, что он имеет идеальный холодно-коричневый оттенок, который не выглядит ры рыжими бревнами на лице. Потому что видишь, что очень многие корректоры рыжат, И это так смешно выглядит, когда девушка идет, у нее здесь рыжее бревно нарисовано. Поэтому мы берем пушистую кисточку. От кисточки очень много зависит, да. Если вы возьмете жесткую маленькую кисточку, вы будете рисовать полосами. Вот у нас в ламбре тоже была кисточка для румян, мадам ламбре. Вот такая счастливая обладатель этой кисточки, могут тоже ее воспользоваться. Не для пудры, пудра большая, надо чуть поменьше выбрать. И ей начать корректирующие движения. Первое, что мы делаем, это сначала сделаем круг. Да? Уберем и нарисуем овал. Вот у Насти есть, вот здесь вот точки, если сравнить, лоб чуть шире подбородка. Поэтому мы немножечко пройдем по уголкам и сузим ей лоб. Мы набираем этот корректор и с Настей начинаем вот так вот корректировать себе уголки. Я немножечко тоже делаю более ярче свой макияж, потому что у меня верхняя линия немножечко тоже от прямоугольника более прямолинейная мне тавала, поярче. И вот так вот, чтобы в рост волос ходил этот корректор, чтобы не было видно. Дальше мы убираем свой второй подбородок, который на самоизоляции у многих появились, правильно? То есть мы проходим именно по подбородку и растушевываем вниз. Вот так. И еще подчеркиваем, красиво сейчас очень модно, чтобы вот эти вот косточки тоже у нас выступали. Поэтому мы набираем корректор и проходим внизу по овалу лица и делаем перепад, затемняя его. И немножечко опускаемся вниз чтобы у нас не казалось, что такая сбоку зебра полосатая, да, все надо растушевать и сделать нежно, чтобы когда вас увидели, самый лучший комплимент, когда скажут, мне часто вот делали, когда мы с учебы выходили, говорят, вы, наверное, там всех обманываете, вот вы учитесь красить, а на вас нет ничего. Я говорю, я у зеркала провела два часа, Это самый лучший комплимент, значит, я нанесла так макияж, что его не видно. Так, мы нанесли, да? И вот я вам обещала рассказать такой еще секретик, как удлинить шею. Вот мы берем, когда поворачиваемся, у нас появляется вот этот вот выступ, да? И вот мы его берем, и вот здесь вот углубление углубляем нашим корректором, ну тоже, чтобы зебры не было, наносим и растушевываем немножечко, чтобы у нас шея не отличалась от лица. Нанесли с одной стороны и нанесли с другой. Знаете, точно так же можно подчеркнуть ключицы, если у вас декольте, и скажу секретик, можно нарисовать впадинку в груди. И тогда грудь ваша тоже увеличится. То есть с невеста мы это делаем и на выпускных вечерах. Так, ну и подходим к самому интересному месту. То есть овал мы нарисовали, убрали подбородок, все делали, теперь мы делаем впадины. Вот эти, которые модны. Убираем щечки, да, которые мы тоже наели. Или они у нас от природы есть. Самое главное, запомните, что там, где вы первый раз докасаетесь, там будет самое яркое пятно. Поэтому вы должны понять, что вам хочется убрать вот здесь. Не вот здесь ни в коем случае, и не там рядом с ушами, а вот здесь, да. Под косточкой, которая выступает вот здесь. Поэтому первый раз мы... Ставим впадинку здесь. главная линия вам тоже, надо понять, линия, по которой двигаться надо. От верхней точки уха к уголку губы. То есть линия эта лежит вот здесь. Не ниже, иначе вы себя составите. И не выше, потому что здесь будет лежать румяный сверху хайлайтер. То есть вот здесь, вот по этой линии, да. Вот Настя правильно двигается. Уже видите, как у нее ярко видно? Молодец. Так, вы на наносите. К вискам и потом растушевываете, когда уже на кисточке чуть-чуть все остается, вперед. И главное не попасть вот сюда, в носогубную складку. Если вы попадете в носогубную складку, вы ее затемните и себя составите. Надо как бы остановиться вовремя, да? то есть мы затемняем именно вот в этом месте. Растушевали наверх, растушевали вниз. Что мне понравилось еще, знаете, в Париже тоже сделали замечание во Франции. говорит: русские почему-то очень любят резко рисовать вот сюда бревны. Но считается, что это немножко агрессивно, сексуально, все. Вообще надо делать мягче линию и немножечко, чуть-чуть растушевывать наверх, как бы подчеркиваю, вот эту вот, да, щелочку, чтобы линии были... Смотреть на меня, что у меня вот эта сторона уже стала уже. Уже, да, вот видно уже, да, явно. Посмотрели, да. то есть это не нанесено... А Если на это населено, да. Угу. И ты там уже страннее. Тогда продолжаем. И причем, чем ярче будет, и вот этот вот... Вы заметите, что мы нанесли тональный крем и не нанесли пудру. Это тот вариант, когда вот есть, используют некоторые стики, жирные корректоры, да, пока на находит, а наносят, я расскажу. Это получается, что мы как бы этим корректором колируем наш тональный крем. И тогда коррекция будет более яркой, держаться будет лучше. Если вы нанесете тональный крем и потом все запудрите и начнете сверху наносить корректор, он у вас будет осыпаться, не будет таким ярким. То есть получается, вы подмешиваете темный корректор в тон, и он становится вот, как у Насти, явно видно, коррекция сразу. Не надо много наносить. И поэтому от того, где вы первый раз докоснулись, зависит вот эта вот нежная и правильная линия, растушевка, чтобы не было пятен. Да, все, Настя справилась, молодец. И теперь еще один такой нюансик: можно нам уменьшить носик с помощью нашего корректора. Но у Настя чуть там. Кисточек нет такого разнообразия, как у меня, да? А -а -а. Вот, есть, отлично, можно ей. То есть вы набираете и аккуратненько вот так вот по крылышку носика проводите корректором и растушевываете чуть вниз, да, сужая носик. И чем кисточка у вас нежнее, тем у вас нежнее будет коррекция. То есть крылья носа мы можем тоже подснять. Если он у вас длинный, Получается, можно внизу вот так вот тоже пройти чуть-чуть и его укоротить. И еще такой маленький нюансик, если вы хотите увеличить свою губ, губу, сделать более пышной, да, надо чуть-чуть внизу вот так вот подчеркнуть, тоже впадинку сделать. Угу. Видно? Скажи, и сразу получается объем. Он как бы небольшой, такой, яркий, не надо ничего рисовать, надо чтобы было, да, вот у нас сейчас очень хорошо видно, да. Мы затемнили, теперь что мы делаем? Отставляем в сторону корректор и берем теперь румяна наши я люблю, когда все в макияже плавненько, чтобы линии были, находили друг на друга, как пирожок. Поэтому я сверху коллекции наношу румяна, а потом сверху наношу хайлайтер, и тогда получается все очень плавно и естественно, не видно сверху никакой зебры сбоку. Мы набираем румяна. Вы можете использовать ваш бронзатор, потому что можете использовать, вот сейчас у нас уходит, к сожалению, из коллекции, ну и акция объявлена на, на эти румяны. номер 4, персиковые румяна. Я их обожаю, они придают свежесть, и ими можно воспользоваться как тенями, я их буду использовать. Но также вам совет, что вы можете, особенно сейчас, летом, чтобы придать своему лицу загар, также использовать бронзатор наш, номер 3, как румяна. Вы можете их точно так же нанести, Кисточкой. Самое главное здесь другой принцип. Мы наносим румяна там, где был румянец у девочек на морозе, да, как в сказке: как я говорю, Настенька, Настенька, тепло ли тебе девица? Тепло, батюшка, да, тепло. И вот здесь это вот у нас румянец. И мы наносим вот здесь аккуратненько в нашу коррекцию. И румяна не являются корректирующим средством. Это просто цвет лица мы придаем, поэтому ими мы не сужаем лицо, не расширяем. Мы начинаем наносить вот здесь, да, на яблочке эти, и растушевываем дальше. Растушевали аккуратненько. Потом я еще скажу нюансик, мы румяна сильно далеко не отставляем, мы будем использовать их на глаза. И дальше мы берем хайлайтер, который переливается с Желательно, вот, чтобы он был светлее вашего лица, для того, чтобы нам выдвинуть эти косочки То есть на той, на той точке, где мы сделали углубление, ровно здесь же мы начинаем высветлять перламутром, создавая объем нашей скуле. То есть мы набираем чуть-чуть и вот здесь начинаем тушевать, по чуть-чуть как бы шлифуя, да, втирая, ведем туда и немножечко уже остатками вот сюда. И с другой стороны набираем. И вот этот красивый блеск нам еще задает лифтинг направления наверх. Вот эта сияющая линия как бы создает вот эти лифтинговые линии. И все лицо немножко визуально приподнимается. А мы не подчеркнем мешки под глазами с светлым хайлайтером? Ну мы на мешки не попадаем. Да, и мешки, вот если они объемные, сейчас модно как раз растушевкой заниматься, мы сейчас коллектором их, наоборот, уберем в темноту. Поэтому, я говорю, хайлайтер должен ярко быть вот здесь, и еще до мешков не дохожу, находится вот здесь, и мы его растушевываем уже наверх, здесь самое яркое место, а здесь чуть-чуть остаточки, чтобы не было пятном. То есть сам хайлайтер выступает здесь, на косточке выступающей. Дальше мы берем немножечко, наносим над губой, да, чтобы увеличить. То есть снизу мы затемнили, вверху да, увеличили. И если вы хотите, если у вас правильной формы носик, если он не выступает, если не вздернут, да, можно сейчас немножечко как бы солнце дать на носик, света вот такого и чуть-чуть модно еще на носик наносить. Угу. И можно взять, вернуться к маленькой кисточке, к нашей, набрать хайлайтер и сразу чуть-чуть им пройтись под нижним, под нижней точкой брови. Вот именно в том месте, где у нас приподнята бровь. Тем самым мы ее еще выше приподнимаем. Вот такое красивое сияние. И приступаем к глазам. Я люблю брови делать потом, потому что, чтобы понять по яркости, я начинаю делать с глаз. Глаза у нас будут тоже нюд. Есть такая не очень приятная процедура, но я ее... Не буду заставлять Настя сейчас делать перед зеркалом. Это карандашиком пройти межресничную линию. Но это действительно эффект яркость глазам, эффект густоты на ресницах. Да, вот наш черный карандашик. Вам его надо только очень хорошо заточить. И аккуратненько это проделала перед эфиром. Это не очень приятное ощущение. Надо чуть-чуть приподнять века и пройтись. Между ресничками аккуратненько. Я сейчас не буду, потому что у меня ресницы уже накрашены. Вот, но это того стоит, особенно для тех, кто не умеет делать себе стрелки. То есть получается вот такую тоненькую стрелочку по ресницам проделайте, прокрасите себе. После этого, я люблю это делать, и рекомендую вам в начале, а не в конце, потому что вы можете куда-нибудь попасть выше или вдруг размазать. И вот именно вы наносите не на слизистую, а именно по коже между ресничками, чтобы не отпечаталось на слизистую внизу. Если вы нанесете на слизистую, у вас просто продублируется внизу. Вот здесь аккуратно. Теперь Настя берет кисточку маленькую, да, и начинаем красить глаза. То есть мы подготовили, прогрунтовали нашим тональным кремом века, да, подвижно. У Настя тоже есть, как у меня, складочка века. Это такая форма распространенная. Редко бывает, когда широко распахнутый глаз и там красный хочу, называется. Да? Здесь мы должны тоже убрать объемчик наш и выдвинуть мы говорим о построении, и выдвинуть подвижное веко вперед, сделать глаза наши более большими и веселыми. Да? Поэтому перламутр нам придаст немножко веселье и чистоты, и светлый цвет выдвинет. Мы набираем, опять же, у нас все те же самые продукты. Наш хайлайтер на кисточку, только аккуратненько. И вот такими движениями трамбующими как бы мы приклеиваем. Мы не растягиваем, чтобы перламутр не осыпался, а приклеиваем к верхнему подвижному веку, не попадая на складочку. Я смотрю, в телефон и мне очень удобно краситься. Да, сейчас в зеркало, если вот вам видно, да, я прошлась по подвижному веку. И маленькую такую капельку, слезинку мы ставим во внутреннее веко для того, чтобы сделать чистоту макияжа. И тем самым этот тоже шаг раздвигает наши глазки. И делает их более большими. Но этот нельзя использовать вариант. Но это тоже так более углубленно, если у вас широко посаженные глаза, если у вас шире помещается больше, чем третий глаз посередине. Это уже такие нюансы. И делаем второй глаз, повторяем тоже. Мой левый глаз плачет от радости. А, Я не помню, почему почему? Да. Что? Я говорю, мне можно ставить, да, капельки? Тебе да, вот Настин вариант можно, мне тоже можно ставить, все отлично. А у кого чуть э, уже расстояние, тем надо активно ставить в этих местах белый перламутр. Так, дальше что мы делаем? Дальше мы берем наш э, бронзатор, он имеет немножечко рыженький оттенок, используем его как тени. То есть мы набираем на кисточку и вот такими движениями от внешнего уголка глаза к внутреннему делаем растушевку. Это очень важно, потому что самое яркое пятно должно быть тоже на внешнем глазе, на внешнем уголке. Мы набираем кисточку аккуратненько, ставим и ведем к внутреннему уголку, растушевывая его. Да, растушевали. Получается такой приятный, рыжевато-коричневый оттенок. И на втором то же самое делаем, повторяем. Я просто более ярко делаю на своих глазах. Потом обязательно аккуратненько внизу, не очень широко, мы повторяем, дублируем нижнее веко. Иначе у нас будет эффект подбитого глаза, когда сверху только тень. Угу. Моя слеза. Так, сделали. Настя справляется. И немножечко мы заходим на уголок подвижного века. Выкладываем тень еще вот здесь. Вот у нас получается такой красивый рыжий персиковый оттенок на глазах. Этот оттенок вы можете заменить корректором. Он будет темным корректором нашим, он будет выглядеть еще более натуральным, но точно так же справиться с этой задачей кроет подвижное века нависание. Да, Настя справляется уже. Угу. Все правильно. Да, а теперь мы берем наши румяна, те, которые мы наносили, и пройдемся, ну там... Да? Нашла Настя. Угу. И пройдемся немножечко по краю, между хайлайтером, по этой линии, чтобы соединить макияж с кожей и немножечко придать такой оттеночек персиковой. Где-то... Важно. Где-то где ты чуть-чуть, да? Ну, это не страшно. Мы берем сухую кисточку, чистую, вытираем. И, кстати, если очень яркое пятно, вы можете набрать тонального крема и немножко этим тональным кремом подснять сухой кисточкой. Да, и мы сейчас будем готовимся, переходим к бровям. Так, ну и самое главное, ресницы наши, да? У Насти... Не нарощенные. Да, нарощенные, поэтому она не будет их прокрашивать, пока она чуть-чуть подтушует. Угу. Но я вам скажу, что на самом деле делать макияж перед экраном очень да, сложно. Это очень сложно, потому что не видно на самом деле всех нюансов. Вот. Поэтому мы прокрашиваем ресницы сейчас, пока Настя там исправляет чуть-чуть. Я вам скажу, как правильно прокрасить ресницы. Надо не заострять внимание на одном глазе надо сделать постепенное прокрашивание сначала просто подчеркнуть ресницы на одном глазике потом переключиться на другой потом вернуться опять на первый сделать объем и сделать акцент на уголки внешнего на угол на внешний уголок и вернуться на к другому глазику тоже прокрасить внешний уголок. И когда у вас еще чуть, чуть подсохнет, вы можете аккуратненько пройтись еще по кончикам ресницы, чтобы придать им объемчик и прокрасить их сверху. Тогда у вас эффект будет вот такой распахнутый глаз с 3D объемом. Я всегда прокрашиваю и снизу, и сверху. их И акцент самое главное еще сделать отдельно на внешний уголок. Так, теперь что нам нужно для бровей. Для бровей мы можем использовать наш карандашик, но ну, самый универсальный это номер два. Я, у меня есть такой только секрет: один маленький что я использую кисточку. Да, карандаш номер два для бровей. У тебя есть молодец. Если у вас есть пробелы на бровях, да, вы можете использовать именно сам карандашик и подчеркнуть эти пробелы. Просто штрихами. Если у вас есть объем, и вам нужно просто чуть-чуть придать там ширину и чуть-чуть сделать акцент, я пользуюсь кисточкой. Тогда это получается эффект таких пудровых бровей. Тогда получается более нежно и более естественно, если мы говорим о нет макияже. Да? Я прям набираю. Вот у нас есть косые кисточки. В нашем наборе, в предыдущем, ламбре, есть косая кисть. Она специально для бровей. Вы можете сделать с помощью ее макияжа. То есть вы набираете с карандашика и проходитесь по нижней линии. Нижнюю вы подчеркиваете более ярко. Что главное в бровях? Самое главное. Не начинать с самого начала, чтобы у вас не было эффекта, что у вас сведены брови и у вас такой э, хмурый вид. Да? Акцент, -пас -пас. Должен быть, да, акцент должен быть на макушечках, вот на этих верхушечках бровей. Самый яркий самой яркой точкой до, до, этот цвет должен оказаться именно на верхней точке на изгибе брови и размер брови какой тоже две трети должен быть восходящий и хвостик должен быть одной трети по размеру тогда у вас бровь поднята и получается у вас такой удивленный и веселый взгляд нехмурый. Да? не хмурый если у вас будет больше падающий линии, хвостик будет длиннее, чем восходящая линия, то у вас будет типа как Пьеро. Помните, вот у него была вот такая вот линия, сразу человек становится грустным. И с помощью бровей вы можете изменить свой характер. Если у вас бровь без поднятия вообще, нет ни подъема, ни спущения, нет падающей линии, тогда считается, что человек бесхарактерный, более плоская такая, ровная бровь. И другой вариант, когда у вас бровь посередине поднимается, подъем равняется падающей линии, то такой взгляд удивленный, как будто это, как говорят, бровки гномиком похож, да, бровки домиком похож на маленького гномика. Клоуны такие рисовали брови. И поэтому взгляд такой удивленный и немножко глуповатый. Поэтому очень аккуратно с карандашом делайте форму бровей. Вы должны выдержать две части, две трети восходящие и хвостик должен быть падающий, занимать одну часть. Вот у Насти правильно, я вот наблюдаю за ней, пока вам рассказываю. Самое главное, начинайте использовать карандашик, отступив на пол сантиметра от начала роста бровей. Тогда у вас будет эффект натуральных бровей, окрашенных. Не будет видно, что вы нарисовали. Она должна начинаться тоже неоткуда, как бы по чуть-чуть рост волос, потом ярче-ярче, и опять уходить в тоненький хвостик. Молодец! Справилась, да. И вот э, еще вот такой вот э, секретик. Сейчас модно все-таки не э, жесткие линии на брови, да, а более расчесанная и такая натуральная, лохматая как бы линия. Вы можете использовать или какой-нибудь... Э, самое простое средство – это глицериновое мыло сейчас, лайфхак, да. Ну, обладатели у нас в серии «Мадам Ламбре» мыла я дома уже не осталось, у меня оно закончилось. Поэтому простое глицериновое мыло купили в магазине или какой-нибудь прозрачный фиксатор, вот у меня тоже есть фиксатор, взяли и закрепили форму брови. Так. Все. Мы справились с этим. Теперь мы можем все это, если расчешится, кстати, можно использовать в качестве расчески сухую кисточку от любой туши. Мы справились, причем по времени очень быстро. После всего этого вы, вы можете или использовать какую-нибудь пудру. Пудру, да, обязательно, чтобы закрепить весь макияж. Номер у меня номер три самая универсальная. Мы берем кисточку и проходим Т-зоне фиксируем, да. Если у вас сухая кожа, сейчас можно вообще не фиксировать. Я говорю, модно влажная кожа, и поэтому можно вообще не использовать пудру, если не, не надо пересушивать. У Но меня, поэтому я точно примерно, люблю. У меня тоже, поэтому я тоже люблю середину все-таки просушить. И особенно вот здесь вот тоже. Вот не доходя до хайлайтера, от носика вот эта часть и крылья носа подбородок и нижняя часть и если вы вдруг нарисовали что-то более жестко да, линию, вы можете спокойно пудрой немножко найти на эту линию и сгладить и сделать линию более естественно чтобы не было видно что у вас нарисованы какие-то бревна чтобы все начиналось и и уходило никуда как я люблю говорить так все естественный макияж Теперь после этого мы, мы можем взять какой-нибудь спрейчик или фиксатор для макияжа, да, или какую-нибудь термальную водичку, спрейчики. И можем, это мой просто вам совет, и тем самым просто макияж соединится с вашей кожей и будет держаться долго. Вот его как бы не будет, в то же время он у вас продержится на все время. И мы на весь день, мы сейчас подходим к губам, правильно? Да, да мы сделали макияж на все лицо. Что у нас с губами? У нас есть карандашик. Ну, во-первых, самый легкий, если вы обладатели четкого контура и объема на губах, да, и вам не надо его исправлять, для дневного макияжа лучше всего, плюс сейчас блески входят в моду, это блеск для губ. Вот у нас есть 22-й, да, блеск. Да, да. Ага, 22-й. Но он у нас матовый блеск. Вот его, чтобы нанести, он очень пигментированный, стойкий, на губах. Чтобы его нанести нежно, лучше использовать пальчиком. Можно выдавить на руку, да? У меня просто другой блеск. Я взяла еще. Мне очень нравится, может быть, есть тоже счастливые обладатели Коллекция уходят, наши умовские блески. Вот у меня остался 22-й. Сейчас ост по-моему, 25 уже в продаже остался, чуть-чуть остатки. И я прям пальчиком, Настя тоже набирает, и немножечко вот так вот по губам прохожусь. Это если вам не надо увеличить и откорректировать губы, потому что сейчас модно очень такой эффект, ну, как говорят, слегка зацелованный губ, но они не зацелованы губы, а просто... Нежно нарисованы, потому что контур придает возраст на самом деле. Но, если нам нужно, да, вот получается он не яркий, а нежно на губах выглядит, очень натурально. И при этом ты чувствуешь, как он сразу фиксируется, как будто, да, пудровый. Не, как будто пудровый, правильно? Да, я вам скажу сразу, что в моей коллекции есть... Профессиональные такие тоже жидкие помады, матовые, потому что все-таки это не блеск, это жидкая матовая помада, еще их называют тинтами, вот. так их цена заходит за 2000 и выше. У нас на самом деле очень высокого качества этот матовый блеск, как мы его называем, и его недооценивают. Надо уметь им пользоваться, надо, и между прочим, их можно между собой тоже мешать. То есть, если вам не хватает в одном оттенке розовинки немножко, вы можете смело мешать 21 с 22 и чуть-чуть вот делать их более натуральными. Но есть другой вариант. Если вам нужно изменить контур губы, допустим, сделать более объемным, мы можем использовать карандашик. Я вообще люблю нашу помаду номер 22. Простая помада, наша, да, коллекция не матовая. Вот я ее сравниваю с блеском, на самом деле, очень красивый в ней. У тебя тоже 22-я? 26-я, 10-я, 60 а, 10, да. Вот 10 тоже красивый нежный оттенок, но я хочу просто нашим слушателям сказать, что 22-я можно использовать как блеск, она сейчас ходит, ну да, у тебя чуть поярче. Входит блески в моду, а так как у нас нет перламутровых блесков, у 22 помада справится с этим, потому что на самом деле в ней очень нежный перламутр, и мы можем с помощью контура нанести основу на губы, да, и сверху использовать любой блеск или помаду. Потому что карандаш является самой стойкой базой. И если мы у нас есть время, Она, ну буквально там 6, -6 минут шесть минут. Я просто могу рассказать, на самом деле губы красить намного сложнее, когда мы делаем макияж, и мой гуровый макияж Людмила Тараканова, у которой проходила база, она делает Сложнейшие глаза, там просто сочетание всех цветов, когда подходит к губам, она говорит, а теперь самый сложный момент, настал в макияже, Потому что сделать симметрично губы, это очень сложно. И мы можем или сделать отдельно, или я вам сейчас очень быстренько расскажу вот таких два нюанса, два секретика, с чего начать, да, чтобы правильно сделать симметрично. Есть время самый легкий вариант, когда мы начинаем с середины. И для того, чтобы нам увеличить губы, нам надо чуть-чуть на пол миллиметра, буквально на миллиметр отступить, соответственно, за контур. И то есть мы начинаем с середины губы, начинаем прорисовывать вот эту впадинку и делать уголки. Когда мы прорисуем уголки наши, да, но ну, вот у меня просто уже блеск нанесен. Затем мы опустимся на нижнюю губу и прорисуем. Ну попробуй сверху. Возьми яркий карандашик. Да, и повторяем. 14. 14, он нежный. А поярче? Нет, нет. Ну, 14 самый ходовой. А, ну, 14 нет, у тебя яркий. Это 15 у нас самый такой нежный. 14 нормальный тоже по яркости. Я его тоже у себя найду. То есть ты прорисовываешь. Да, он такой красноватый. Uh -huh. И малиновый малиново красной прорисовываешь верхнюю и делай такой более плавный переход, потому что острых углов сейчас тоже не рисуют, даже стараются уменьшить вот эту впадинку. Прорисовываем поярче. Да, и теперь спускаемся вниз. И рисуем внизу, чуть выступаю. Угу. И теперь мы начинаем двигаться от уголков губ, к нашей серединке. Все равно наверх или вниз. Соединяем. От уголков опускаемся вниз. И потом мы начинаем как бы заштриховывать вот эти уголки. Губ. И если правильно сделать, грамотно, вот видите, у меня ярче вот так вот И то же самое это делаешь наверху, на верхней губе. И мы берем кисточку для губ. Мы можно справиться без нее, я просто вам покажу, как вариант. И растягиваем, чуть-чуть делаем более естественно эта линия. И оставляем серединку, и тем самым у нас губа становится более объемной. Угу. и сверху. Вот если мы серединку оставим светлее, и теперь мы можем взять помаду номер 10 сверху и покрыть. То есть мы можем наслаивать, мы можем да, да номер 10. Была бы, если бы номер 22, было бы, может быть, получше, потому что она нежнее и более прозрачная и с перламутром. Но 10 тоже пойдет. То есть мы можем на матовую помаду, сверху наложить, любой блеск посередине и Увеличить, придать объем губе. Лучше с этим справиться, я повторюсь, еще 22 я помада. У нее эффект, до да, перламутры. Вот. У нас, у Насти, яркие, красивые губы. И они догоняю. Да, и у меня стали они поярче. Ну что, мы справились с задачей дневного макияжа. Маниутка. Настя, вы видите, какой красивый блеск, да, на лице? Мне очень нравится. Сияние такое, совершенно другой оттенок появляется. Также там был вопрос, подойдет ли такой макияж и блондинкам, и брюнеткам. Конечно, подойдет и блондинкам, и брюнеткам. Просто, понимаете, тут еще все в совокупности. Какая помада, какой цвет кожи. Допустим, даже одежды меняют. Вообще, если накрасить блондинку в смойке, допустим, да, это будет выглядеть вульгарно. Но если мы наденем на нее соответствующую одежду сразу, вот у меня модель была, в розовом платье, в цветочек, и на ней макияж выглядел вульгарно. Но когда мы надели красивые украшения, переодели черную блузку, она была просто секси на самом деле. Поэтому все зависит от вашего типа лица. Нют подходит всем, мы ничего не делали. Мы здесь только сделали яркую помаду, да, а помаду просто вы можете подобрать. Соответственно, если для дневного макияжа совет, что помада и румяна должны соответствовать вашему типу кожи. Если вы более теплые, тогда желательно, чтобы румяна и помада были теплые, соответственно, и персиковые. Если вы холодного оттенка, тогда лучше, чтобы это был вот наш двоечка румяна, предыдущая бы коллекция была. И, допустим, вот такой вот оттенок помады идеально. Но самое главное, чтобы румяна и помада сочетались. По теплоте и по холоду, тогда макияж выглядит естественно. А если есть перепады, тогда это уже не естественно. Но здесь другие правила, это вечерний макияж. Можно глаза сочетать там с помадами, а вообще в последнее время макияжа правил нет. Я считаю, моды даже нет. Потому что правильно подбирать макияжа, каким правилами я пользуюсь, это подчеркнуть все ваши достоинства и спрятать недостатки. Вот нюд как раз, этой проблемой исправляется. Вот именно мы сейчас с помощью корректоров. Мы убрали недостатки с помощью темного корректора и подчеркнули все наши достоинства. Вот. Я только хотела сказать, у тебя там темновато, вот сейчас мы видим... Я специально не цвета. стала включать теплый свет, чтобы не, не было такого отлива нехорошего, поэтому я с дневным светом. Да, вот. вот с дневным самые удачные фотографии. И с твоим голубым цветом глаз, он голубой отсюда да. кажется. Ну... Да? да, очень красиво холодная помада. Вот у Насти получается холодный типаж, с розовинкой немного кожи. Мы выбрали холодную помаду сейчас, и ей идеально подходит этот оттенок помады. Просто немножечко прибивает футболочка, она покраснее и потеплее сейчас. Но тоже ничего, если бы мы взяли еще одежду, подобрали. Вот, было бы вообще все отлично. Отлично, у нас как раз а, заканчивается время, то есть вы понимаете, что можно это сделать очень быстро подобный макияж. То есть мы сейчас со всеми разговорами его сделали mm. там, меньше, чем за 40 меньше минут. Часто, да, да. Да. Поэтому на каждодневный вариант вы понимаете, что как только вы несколько раз его сделали, мне кажется, 20 минут меньше. 10-15 и... минут занимает моего времени. И вы прекрасны. И да, на продаже. Нет. Потому что человек... Имеет шанс один за 20 секунд произвести первое впечатление. У нас Если остается продадите... 20 секунд. Если вы себя продадите, у вас купят все. Все, спасибо большое, Юля. Пишите нам, пожалуйста, в директ и в комментариях, что вы еще хотите разбирать в макияже. Мы будем готовиться под ваши желания. Также следите за нашими следующими эфирами. Всем большое спасибо, Юля, Спасибо да, тебе. А тебе спасибо. Пока. Продолжение okay.